Как убрать бока самостоятельно? Причина возникновения боков на талии. Несбалансированное питание и отсутствие режима питания. Стрессовые ситуации и неполноценный сон. Гормональные нарушения, сидящая и малоподвижная работа, злоупотребление спиртными напитками, особенно содержащие сахар, курение, изменения в организме, связанные с беременностью. Присутствие в ежедневном рационе большого количества калорийных продуктов, переедание на ночь или ночные перекусы способствуют вложению жиров в проблемной зоне. В вашем питании должны присутствовать нежирные сорта мяса и рыбы, ешьте отварную или запеченную, яйца, кисломолочные продукты, творог, йогурт, сыры. Зелень, овощи и фрукты богатой клетчаткой. Крупа и хлеб крупного помола. Важные условия диеты – частый прием пищи и употребление большого количества воды. Самые эффективные упражнения для уменьшения талии. Планка. Боковая планка. Скручивание в противоположную сторону. Плавание. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!